Приветствую вас, друзья! В этом видео мы рассмотрим сайт Cryptorg. Это автоматизированная система, которая поможет вам наращивать ваши криптовалюты. Здесь, по сути, есть уже бот, который будет продавать за вас валюту и покупать, и наращивать какую-то определенную монету. Ну, об этом мы уже говорили о биржевой торговле в предыдущем видео, я вам все рассказывал. И, соответственно, вот этот сервис, он поможет вам наращивать баланс каких-то определенных ваших криптовалют, ну, например, там биткоина, эфириума, лайткоин и еще что-то, да, то, что вы захотите. Те монеты, короче, которые вы захотите наращивать в своем портфеле. Что здесь вам нужно будет знать? Первое, если мы сейчас зайдем в настройки, то у меня сейчас платный аккаунт, а у вас будет бесплатный. То есть, как только вы зарегистрируетесь, у вас будет всего лишь один бот доступен и один доступ на одну биржу. Мы с вами будем торговать именно на Binance. Объясню сразу почему. Потому что на Binance очень большие объемы торгов. Сделки заключаются достаточно быстро и, соответственно, достаточно быстро продаются монеты. И самая низкая комиссия там на Binance. Соответственно, доходы у вас от этого будут только больше. Вот. Если вы хотите перейти на платный аккаунт, да, то вы получите 30 ботов. То есть, вы сможете настроить 30 ботов на 30 криптовалютных пар и на 2 биржи. Да. Точнее, две биржи подключить. В принципе, есть смысл покупать этот аккаунт только в том случае, если у вас суммарный депозит ну, не менее 300-400 долларов в криптовалюте. Если меньше, то не факт, что э, будет окупаться. Конечно же, будет окупаться в любом случае, да, потому что криптовалюта постоянно растет в цене. Э, это растущий тренд, несмотря на то, что даже сейчас было какое-то падение достаточно большое. Все равно криптовалюта она в ближайшем будущем будет только дорожать. Поэтому здесь вы уже сами решаете покупать вам э, аккаунт за 30 долларов или нет. Я сразу себе купил, в принципе, 30 ботов. Вполне достаточно для того, чтобы э, получать прибыль и наращивать свои э, монеты. Вот. Но у вас для начала будет стоять один бот. Вы его сможете настроить. Я вам в настройке все расскажу, как настраивать. И, соответственно, можете его запустить. И он будет уже работать с вашей биржей и наращивать монеты. Вот. В дальнейшем все-таки покупайте платный аккаунт. Давайте дальше пройдемся. Пройдемся в сделке. Да. То есть, есть вот мои боты, можно посмотреть. У меня настроено. У меня не так много, конечно, не 30, да, но было, большинство было на Полониксе и настраивал. Но сейчас с полоникса я перешел на Binance, потому что там комиссия меньше, как я сказал. И мне нравятся там объемы и скорость исполнения сделок. Ну и сам по себе сайт Binance Он входит в тройку лидеров криптовалютных бирж. Поэтому я решил все-таки перенести торговлю именно туда так давайте дальше пройдемся здесь в этом разделе вы увидите все сделки у меня тут видите ошибки потому что отключил полоникс и посыпались ошибки да то есть бот начал туда стучаться а там уже баланса нет я все перевел давайте мы посмотрим то что у меня сейчас работает сейчас пока что открыта одна сделка Закуплено 52 рипла На вот такую вот сумму биткоинов Открыта она в 21.33 Ну, по времени сервера Давайте посмотрим Закрытые сделки Выполнено, да, то что выполнено было И вот вы видите 14 февраля Сегодня у нас 15 февраля но у меня 4 утра Записываю видео Вот Было за 14 февраля Закрыто 4 сделки на Бинансе. Вы видите, вот Закупалось закупался Ripple. Закупается сначала небольшая часть Ripple, да, то есть до этого первая сделка, вот если смотреть, когда я подключил Binance, было закуплено 17 Ripple 13 февраля. Эта сделка потом добавилась 52 Ripple туда же да, и потом она закрылась. Да, то есть вот на 17 закрылась, потом на 52 закрылась. Мы видим, и потом вы видите следующая сделка, да, то есть битка стала больше, и, соответственно, процентное соотношение э, увеличилось закупки рипла, да, то есть ну по цене, вот и так далее. В общем, э, все, что вы здесь видите, вот это вот это доходность, вот это вот доход, который получается от сделок. Ну, здесь вы видите сделки мои на Polonics. Вот они тоже до 13 февраля шли, до 12, точнее, 11, 10. То есть, ну, в день можно закрывать там, точнее, закрываются несколько сделок. И, соответственно, вы получаете какой-то определенный профит. Вот, например, тоже на Polonics у меня Bitcoin Ripple. А сделка была на 188 Ripple. И вот такой вот профит получился. Ну, можно посмотреть все мои сделки, которые здесь были достаточно большое количество вот и как вы видите каждый каждый день закрывается по много сделок ну не по много но все равно как бы потихонечку все это наращивается давайте дальше посмотрим действия ботов как раз вот в этой строке вы сможете посмотреть все действия которые делали ваши боты какие-то ошибки Ордер, тейк, профит, видите, изменен там и так далее. Да? То есть, тут все как бы видно. Доступы. Доступы это то, что вы настраиваете к биржам. У меня есть доступ к Полониксу и доступ к Бинансу. На бесплатном аккаунте у вас будет доступ только к одной бирже. Мы с вами будем сразу настраивать этот доступ на Binance. Вот. А, графики. Ну, это, в принципе, здесь вы сможете посмотреть графики по всем биржам, которые есть. Здесь на данном сервисе можно пока что подключаться к биржам Polonix, Binance, Bitrix и Bitfinix. Опять же, я рекомендую Binance. А, здесь можно посмотреть котировки. Ну, например, на Binance давайте посмотрим. И здесь показывается, да, какие монеты сейчас более волатильны, где можно получать хорошую прибыль. То есть, если вы зайдете, вы можете увидеть, что сейчас идет хорошо торговля. биткоин, Neo, Bitcoin XLM, биткоин, ICX и так далее. И, соответственно, на эти валютные пары можете переключать своих ботов. Либо добавлять ботов, чтобы они по этим торговым парам... Тоже создавали сделки. Вот. Остальные вы видите красные, да, то есть ну, не рекомендуется как бы по ним торговать. Хотя на самом деле, друзья, по сути, это только обмен криптовалюты одной на другую. То есть, вы здесь точно ничего особо не теряете. Ну, просто во, во времени, как бы, расходится доходность. Дальше. Документация. Сюда обязательно зайдите. Здесь рассказано про все как начать сразу создайте доступы инструкция там и так далее да то есть все здесь изучите чтобы не было никаких лишних вопросов доступы пожалуйста тоже тут рассказано как получать доступы э, на разных биржах ну на бинансе здесь нету я сейчас видео запишу по бинансу управление ботами пожалуйста здесь вся инструкция есть включить выключить начать сделку и так далее а вот. фильтры, сигналы, что обозначают управление сделками. Пожалуйста, вот заходим в раздел тарифы. Здесь э, есть тарифы, вот мой, за 30 долларов в месяц. Он у меня подключен, не знаю почему, кнопка горит подключить, ну ладно. Тариф про 100 торговых пар, 5 доступов к биржам, все стратегии, фильтры и так далее. Бизнес 500 торговых пар, то есть там вообще уже можно... Как говорится, развернуться целой команде. И э, демонстрационный доступ, который вы получаете сейчас всем новым пользователям. Э, этот доступ дается, как я говорил. Одна торговая пара, один доступ к бирже, все стратегии и фильтры. Уведомления через Telegram, групповая техническая поддержка. Все. То есть, вот все, что вы здесь получаете. Выделенного IP-адреса тоже нет. Поэтому желательно, конечно, брать э, с выделенным ip адресом дальше настройки аккаунта здесь безопасность баланс пополнение и так далее тоже все прочтете и уведомление в telegram то есть когда вы сюда заходите здесь есть э -э -э также все написано и раздел факт посмотрите если какие-то ошибки у вас будут возникать вот но в любом случае что вам нужно сделать? Здесь есть э, чат, в котором вы можете написать какие-то вопросы, и вам ответят. Дальше, друзья, давайте мы пройдем. Статистика. Ну, э, здесь статистика идет непосредственно, опять же, по парам. Вы видите, где больше всего торговли идет. То есть 418 сделок на биткоин-лайткоин. Биткоин, стеллар и так далее вот Биткоин, ripple 60 сделок то есть здесь видно какие пары более волатильны где больше заключается сделок и так далее соответственно можете выбирать то есть здесь видите 67 ботов работает на этой паре поэтому столько сделок и получилось если мы возьмем ripple то сделок здесь меньше чем на лайткоине да ну и ботов конечно тоже в два раза меньше Соответственно, если бы вы торговали биткоин-лайткоин, то у вас было бы больше сделок. Вот. Ну, это вы уж сами смотрите, какой валютой вам удобнее торговать. В принципе, все. Я рассказал немножко о кабинете. Давайте мы сейчас с вами зарегистрируем аккаунт на Binance. Сначала здесь зарегистрируйтесь, и в следующем видео мы, соответственно, уже зарегистрируемся на Binance и подключим биржу Binance к нашему сервису Крипторх.